Всем привет! Это видео является обзором на ветку FV4202 британского ССС 10 уровня. Не будем тянуть, поехали! Начнем с самого начала, точнее двух начал. Эту ветку можно начать через Кромвеля или Шермана Фаерфлая. Конкретно видео будет обозрены оба. Кромвель типичный представитель картона КСТ, 100 уровня с хорошим ДПМ и паневрами. ДПМ орудие составляет уровень 2000 единиц, при альфе в 160 единиц и пробитие 145 мм на базу. На голде эти показатели будут равны. Пробитие 202 мм, при альфе 135 единиц. На же выходит такая картина. Пробитие 38 мм, альфа 200 единиц. КД 24,8 секунды. Точность плюс минут. Разброс 0 6000 тысячных метров на 100 метров, Присоединение 2,8 секунды. УВН более чем нормально, 8 градусов вниз и 15 вверх. Маневренность хороша, 64 км в час вперед и 20 назад. Танк картон, если я говорю картон, то он реально картон, шьется всегда. Прочность составляет 960 единиц. Подводя итог, могу сказать, что танк далеко не полная Г, но и бой назвать его не получается, среднечок. Теперь Sherman ff Flight. Танк по характеристикам почти такой же, как и Кромвейн. Прочность стажи. ДПМ немного ниже. 1923 единиц вместо 2000. Пробитие на базах будет выше, 171 мм. Альфа та на голде пробитие 239 мм, на фугасах пробитие ниже, чем на кронвиле, 20 мм против 38. Альфа везде одинаково. КД составляет 4,8 секунды, как его конкуренты. Точность чуток лучше, Разборов на целых 308 тысячных метров на 100 метров, сведение 1,9 секунды. Ивент тут почти нет, 6 градусов вниз и 20 сверху. Вперед этот сарай едет 50 км в час, назад же ползет 18 по И да, Шерман реально сарай. Мало того, что картон, так еще и размером с Сибирь. Этот этентанк надо просто пережить. Или пройти за свободку, двигаемся к себе. Se não Комик. Тоже картонный стен, но башня что-то может для ДПМ Тутаски 2850 единиц. Пробитие альфа на базе составляет 148 мм, 160 единиц. На голде 208 мм, 135 единиц. На 20 мм, 10 единиц. когда составляет 3,4 секунды. Точность неплохая 0,308 мм на 100 метров. И 2,8 секунд сведения. Вентал шикарный. 12 градусов вниз и 21. Вперед едет 55 час назад 18. скорость составляет 1200 единиц. В общем, могу сказать, что там, в умелых раках не только может глють, он и делает это однозначно рекомендую опытом игрокам. Задрион один. Одним словом, танк говничный опыт. Серьезно, не выкачивайте в топ это дерьмо. Я просто пройдите его за свободу. Я столько нервов на него убил, это просто жир. Его прошел лишь благодаря выживанию Х5. По, по 11-15 тысяч хила, давали в итоге 15 или 20 тысяч опыта. Я его чисто высорвивал. Перейдем к ТТХ. Картина такова. ДПМ 2555 единиц. Пробитие альфа на базу 225 миллиметров 190 единиц. 190, Карл! Что эти 190 единиц альфы на 8 уровне? Что? Правильно? Ничего. Даже если учитывать КД в 4,46 секунды на голде параметры будут равны 258 миллиметров 160 единиц на фугасах 42 миллиметра 250 единиц Правильно тут нет вообще тут то есть башня но там есть малюсенькая всего лишь размеров тазмайка палочка которая летит абсолютно все прочность 1450 очень точность неплохая время сведения 1,72 секунды разброс 0,3 метра на 100 метров вену вниз 10 градусов вверх 18 ползет от г со скоростью улитки под снотворным максималка 45 километров в час вперед назад два по факту он еле 30 куда это после по слоя могу сказать то не Никогда, слышите? Никогда не катайте на этом дерьме. Ваша нервная система этого не выдержит, даже если вы примете 5 флакон на полерянке. И это говно у меня до сих пор кошмар снится. Во время игры на нем вы будете ощущать, как он вас постепенно ломает, а вас угнетают. Накопите свободки, пройдите его и не страдайте. Идем дальше. Энтерион 7.5.1. Тут все уже куда более позитивно. На нем бас не будет угнетать так сильно, как на прошлом образце. Наверное. ДПМ составляет 2545 единиц. Пробитие альфа на базах 255 мм 350 единиц. Самое классное. хэши 210 мм. 440 единиц. Кумулятор для тех, кто считает хэшэ слишком сложными, Это миллиметров и 300 единиц. Обычный фугас 105 мм, 440 единиц. КД 8 секунд. Сидение 1,9 секунды. Разброс на целых 326 метров на 100 метров. Вен 10 градусов вниз, 18 вверх. Прочность составляет 1670 единиц. Скорость такая же, как у предшественника. К счастью, тут башня уже зашита. Орудие весьма неплохое. Для опытных игроков рекомендуется... И наконец-то 202 42. 4202. Классная стяжка с эффективным орудием, маневренность и рандомной броней. Кто на танкует не танкуемая, то пробивается просто потому что да. ДПМ составляет 3282 единицы. крайне плохой показатель среди с Но вся суть и прелесть этого танка в его хэшах. На базах снарядах пробитие альфа равны 255 мм и 350 единиц. На хэшах 210 мм 440 единиц. На голдовых кумулях альтернативное орудие для тех, кому не нравится хэши или просто не может их освоить. 300 мм и 300 единиц. На базовых фугасах 105 мм 440 единиц. Когда орудие составляет 6,4 секунды. Сведение длится 1,9 секунды, а разбор в лицах 308 на метров на 100 метров. У тут реально хороши. 10 градусов вниз и 20 вверх. Единственное со скоростью 60 км в час вперед и 20 назад. Как я и говорил выше, броня чистый рандом. Поэтому лишний раз лучше на нее не надеяться и отыгрывать аккуратно от укрытия и рельеф. Танк очень скиллозависим, зависим, как и в совет. Поэтому новичкам неопытным противопоказать. Еще одно но я хочу зачастую игра на кшах, но лучше ими не переусердствовать, так как они могут попасть в гуслю и вместо ожидаемых 440 урона. Вы получите аж целых 50 или 70 единиц. Офигенно, да? Поэтому используйте их только когда вы уверены, что альфа пройдет. В целом, ветка мне понравилась, но Центурион один мне цель полнир знатно. -то. Опять же, рекомендую только скилловым игрокам. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока. slaughter them all of them there will be none left living to tell their stories bring me their heads Go They want nothing more than to chase Ray with their master for eternity. Well, I want you to seek them out, strike them down as a true warrior of the wild. I've we'll taken more lives than honor demand. Them. We take matters into our own hands. We'll wipe them out yet. <laughs>